Приветствую всех! И в сегодняшнем видео уроке мы разберем то, как реализовать э, прикрепление левой руки к э, оружию, э, чтобы оно следовало за оружием, да, вне зависимости от того, какая у нас анимация. И также мы э, немного пересмотрим процедурные наклоны. Э, как вы помните, у меня на канале есть урок по процедурным наклонам, когда мы двигаем мышью, Давайте я открою и покажу. Когда мы двигаем мышью, да, вы видите то, что у нас э, оружие немного двигается само. Единственное, что э, aim of -а сейчас здесь нет, поэтому пока что оно двигается влево-вправо. Но также оно будет двигаться вверх-вниз. И также, когда мы двигаемся, у нас тоже э, немного двигается оружие. И для того, чтобы это сделать, нам понадобится, э, во-первых, создать с оружием я назвал его base weapon в принципе если у вас есть уже какая-то система оружия да то вам этот эктор не понадобится а вы будете работать со своим оружием у нас в этом экторе находится weapon mesh это skeletal mesh где у нас установлено оружие. Давайте я его открою и покажу, что здесь нужно сделать. Здесь нужно будет выставить сокет, точнее создать сокет на root -кости. Да, Мы нажимаем от сокет. Создаем сокет, называем его э, либо LHand, э, либо как вам угодно, да, это не имеет значения. И выставляем его примерно в эту позицию. Так, давайте я вам покажу координаты этого сокета, да, чтобы в случае, если вы будете использовать эту же модель, да, она когда-то была бесплатной на маркетплейсе, то вы можете выставить эти же значения. И у вас примерно рука должна стать на то место, на котором она должна быть. Вообще изначально этот проект у меня заготовлен для создания анимаций, да, я создаю анимацию в блендере для э, манекена и э, здесь их тестирую. Ну вот пришлось э, доработать эту систему для того, чтобы э, более правильно проверять свои анимации э, для оружия. Э, на данный момент здесь одна анимация, поэтому мы будем работать с ней. Так. После того, как вы создадите этот сокет, мы это можем все закрыть. Нам это больше не понадобится. А, что у нас идет в самом игроке? В самом игроке, для того, чтобы я мог понимать, какое оружие да, находится в руках персонажа, у меня создана переменная ActiveWeapon, тип этой переменной BaseWeapon. То есть это нужно для того, чтобы мы понимали, какое оружие на данный момент находится в руках персонажа. И мы могли получить из этого оружия э -э, да, наш сокет, куда нам прикрепить левую руку. Э -э, здесь у меня идет спаун Эктора. Э -э, дальше мы записываем это в переменную. Э -э, дальше мы берем меш нашего персонажа. И мы оттачим э, его к сокету weapon. Socket weapon находится на правой руке э, нашего скелета. Да, вот мы можем видеть, то, что у нас здесь прикреплено так, оружие. Где, ну, вот оно. Socket weapon. У нас здесь э, показано оружие. Да, как добавить оружие, у нас есть ADD preview asset и вы здесь выбираете оружие для того чтобы грамотно разместить сокет так соответственно вы можете также поставить здесь анимацию для того чтобы увидеть как это все стоит вот как увидите да у меня в анимации на данный момент рука находится немного не там где должна быть Поэтому мы это исправляем уже конкретно в а, анимационном блупринте персонажа. В дальнейшем, конечно, мы также сможем исправить эту анимацию, да, немного сместив руку сюда. Это не есть проблема, но все равно, когда мы будем двигаться, будем проигрывать aim сет, у нас а, наше оружие будет немного съезжать а, в стороны, в зависимости от правой руки. И будет это выглядеть так, как будто эта рука сама по себе, да, и наше оружие просто э, ходит вот так вот. И выглядит это не очень. Э, так. Давайте перейдем в нашего персонажа. Э, здесь также у меня есть виджет, давайте я покажу. Это тоже для отладки у которого по центру находится такая вот звездочка. Это нужно для того, да, чтобы отслеживать, куда у нас смотрит дуло нашего оружия при создании анимации. Возможно, это кому-то будет полезно. Чтобы вы не делали сет анимации, да, потом выяснилось, что у вас будет прицел где-то здесь или где-то здесь. Это будет не очень правильно. Так, это мы закроем персонажа мы пока что не закрываем а переходим в анимационный blueprint нашего персонажа и здесь у нас а, сначала идет стандартные ноты да, как в заготовке, то есть мы проверяем персонаж в воздухе, проверяем скорость персонажа и также а, проверяем direction нашего персонажа да, для того чтобы двигаться в разные стороны и теперь а, что касается прикрепления нашей руки, это мы рассмотрим немного позже. Это у нас процедурные наклоны. Нам нужна функция attach left hand. И что у нас здесь происходит? Мы берем перемену нашего персонажа, да, она записывается на begin play нашего анимационного блогринта, да, мы делаем каст на нашего персонажа и записываем переменную. А, достаем из него а, Weapon Mesh, а, точнее Active Weapon, из этого Active Weapon мы достаем Weapon Mesh, да, и получаем наш сокет для левой руки. А, после чего мы Active Weapon проверяем на валидность, чтобы у нас не было ошибок никаких, если оно валидно, да, то тогда мы будем сюда передавать информацию в нашу переменную. Uh, так, дальше мы берем uh, из нашего плеера его меш и берем transform to bone space и подаем сюда информацию о нашем сокете да, левой руки. Дальше мы создаем переменную типа transform и передаем сюда уже информацию относительно да, левой руки к правой. После того, как мы передали информацию, да, мы закончим функцию return. Node. А, давайте вернемся в VennGraph. А, и здесь на Sequence у меня установлена эта функция attach left hand. Да, то есть мы attachим а, левую руку а, к сокету L-hand. Который находится в нашем меше. Теперь переходим в анимационный граф. И здесь нам понадобится создать во-первых переменную left hand AK: где по дефолту мы устанавливаем один. Это нужно для того, чтобы мы могли менять альфу для нашей ИК системы для нашей левой руки. Так. И также мы достаем переменную get left hand transform, да, которую мы создавали в этой функции. Дальше мы достаем ноду FABRAK. И здесь устанавливаем уже а, следующие значения. Эффектор Target а, мы устанавливаем hand R. да, то есть это а, кость, на которую будет ориентироваться непосредственно наша а, левая рука дальше у нас с transform space мы выставляем bone space то есть конкретно для трансформа нашей кости эффектор rotation source у нас no change Slower мы уже ставим конкретно нашу левую руку тип bone root bone у нас выставляется clavis то есть кость, которая, на которой крепится, соответственно, Hand L. Да, вот Hand L, здесь ее root. А, так, и Max Iteration мы ставим один. Дальше мы выставляем интерполяцию для этих значений. Да, когда они меняются, у нас будет вызываться интерполяция в самой этой ноде. То есть нам не нужно создавать э, отдельную функцию и делать там интерполяцию э, для наших значений. Так, переходим в вкладочку AlphaScale Base Clamp. Э, здесь выставляем интерпросуль. И здесь оставляем, да, все по дефолту. Просто мы включаем саму интерполяцию. И таким образом, когда мы будем уже двигать э, нашего персонажа, да, передвигаться по сцене, у нас рука уже будет прикреплена к... Э, давайте я отключу то, что касается виглинга. И покажу просто как работает прикрепление вот как мы видим да мы двигаемся у нас рука прикреплена а, к пушке и теперь давайте рассмотрим виглинг который позволяет нам делать а, такие наклоны а, при движении мыши либо же при движении персонажа. Так, создаем переменную в анимационном блокпрайте wigling и создаем две переменные, а вы точнее две ноды а, под названием transform modifibon. На да, как я вызвать transform modifibon вот такая функция. Здесь нам нужно будет снять uh, Translation и Scale. Чтобы его снять, мы жмем expose as Pin и снимаем здесь галочку. И у нас получается вот такая нода. Теперь давайте перейдем к настройкам этой ноды. Uh, Bond to Modify мы ставим левую руку, то есть кость uh, Hand L", И в ротацию мы выставляем Add to Existence. Больше здесь настроек, да, мы никаких не меняем. А теперь, что касается правой руки, мы здесь выставляем hand R. Здесь a 2 То есть то же самое, да, только для правой руки. А для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы ротация наклона при движении соответствовало для правой руки и для левой руки да то есть если мы будем делать наклоны только для правой руки давайте я покажу что произойдет хоть у нас рука и прикреплена к сокету на но как вы видите да ротация сама ротация она не крепится к сокету то есть мы крепим только а, локацию а, нашей кости и когда мы двигаем мы видим то что рука у нас на да, видите двигается хоть плавно но нам это абсолютно не нужно поэтому нам нужно чтобы наши повороты соответствовали для обеих рук и в таком случае да когда мы поворачиваем мы видим что и правая и левая рука они поворачиваются одинаково. Так и теперь нам также нужно сделать Dubon и кей для правой руки. Это нужно для того, чтобы мы могли, к примеру, вне зависимости от анимации, да, к примеру, у нас есть сет анимации для винтовок, но у нас винтовки разные и у них может быть немного разное положение а, возле камеры. И соответственно с помощью этой функции и двух переменных мы можем менять положение нашего оружия. Вот, к примеру, давайте я сменю. Так, единственное, что нам нужно менять, это в переменах. Минус да, 8. И мы видим то, что у нас сместилось оружие. И теперь оно будет выглядеть вот так. Если мы ставим минус 4, как было, то оно выглядит так. Если мы поставим просто 4, то оно будет выглядеть вот так. Ну, то есть мы меняем положение оружия, да, в зависимости от того, где мы хотим, чтобы оно отображалось. Давайте поставим, может 0, посмотрим, как это будет. Но ну, это будет выглядеть вот так с нулем. В принципе, неплохо, да? И здесь также мы можем вверх-вниз, вперед-назад, да, к примеру, минус 5. Вывести вперед его, либо же сделать 5 и подвести ближе к камере. То есть можно абсолютно по-разному настроить. Давайте выставим минус один. Давайте перейдем. Мы вызываем функцию to bone AK. Здесь выставляем правую руку. Выставляем bone space. Take rotation from effector. То есть чтобы ротация повторяла за эффектором. Эффектор target у нас также hand R. joint target у нас parent bone space то есть parent нашей кости а joint target мы крепимся к upper arm r это у нас кость но я здесь выделить не могу эта кость у нас находится где-то здесь и также мы выставляем здесь интерполяцию для этой ноды и скорость 8 вы можете поиграть со скоростью она там в принципе в маленьких значениях не особо отличается но я определил для себя цифру 8 и теперь что касается этих двух переменных да вы вытаскиваете жмете промофф to variable создаете переменную называете right hand effect Location. ну и здесь по дефолту да уже выставляете как вы хотите чтобы это выглядело ну, то есть, где находилось оружие. И, соответственно, для другого оружия а, мы просто сможем менять а, конкретно вот эти переменные. Мы можем просто в экторе самого оружия да, вбить заранее подготовленные цифры, где оно должно располагаться. И, соответственно, помещать а, туда наше оружие перед камерой. Так так так ну и по поводу по поводу передвижения да покажу что у меня здесь стоит просто одна анимация у меня здесь других анимаций нет Аппер uh, слот uh, это также нам в данный момент не интересует виглинг трансформ для левой трансформ для правой дальше кстати, скажу, что есть важность последовательности, да, что мы сначала меняем ротацию нашей руки, потом мы крепим к определенной локации перед камерой. Ну, это, кстати, можно поставить и наперед. Главное не путать вот эту ноду с этими нодами эта нода должна быть в самом конце то есть когда мы уже повернули да, когда мы переместили только тогда мы крепим нашу левую руку если мы поставим начало, у нас могут вылазить гличи да, что у нас будет рука снова немного дергаться, либо же перемещаться не туда, куда должна так, left hand attach виглинг итак давайте теперь а, перейдем в нашего персонажа и здесь у нас мы можем увидеть функцию виглинг хэнд виглинг хэнд эта функция нам позволяет уже определить куда нам делать наши наклоны для оружия мы создаем переменную виглинг и делаем интерполяцию для нашей переменной ротатора после чего мы записываем ее в переменную то есть текущего значения да мы делаем интерполяцию к значению уже конкретно из наших ивентов кто не смотрел Uh, первый урок по процедурным наклонам uh, давайте я расскажу что здесь происходит uh, если вы уже смотрели да <coughs> то здесь функция абсолютно такая же самая. единственное что мы ее вызываем в анимационном а не на ивентик итак uh, get look pitch get look яв uh, get move right эти переменные являются значениями из наших ивентов. Давайте я покажу, как вы можете увидеть: да, у нас есть input access look, от которого мы можем вызвать getLook. То есть эти значения да, они будут идентичными. И уже в зависимости от этих значений мы будем делать наши наклоны лук pitch умножаем на 4 для того чтобы да это было не 0 1 а 04 и подаем это в таргет x поскольку по дефолту у нас в ивентах да, идет значение от 0 до 1 либо же от минус 1 до 1 и здесь мы умножаем на 4 для того чтобы увеличить это значение и подаем target x дальше мы берем getLookYav здесь мы умножаем на 3 для того чтобы когда мы поворачиваем мышкой влево-вправо у нас не было сильно резких вот этих поворотов и руки сильно далеко не поворачивались и подключаем к оси z а дальше мы делаем следующее мы берем наше движение get move right то есть это движение влево-право а, умножаем на 6 для того чтобы при движении у нас а, довольно таки сильно а, работали повороты и что мы здесь делаем мы делаем плюс наши повороты мышью да, то есть мы плюсуем эти два значения и подключаем таргет по Y то есть таким образом мы а, создаем а, наши наклоны в зависимости от тех переменных, да, которыми мы можем манипулировать то есть это поворот мышью движение влево-вправо также здесь можно добавить и движение вперед-назад. Это уже кому как нужно. И скажу то, что да, у вас эти ноды, возможно, будут называться по-другому, поскольку это все зависит от конкретно этих ивентов, которые либо вы создаете сами, либо вы используете и стандартные заготовки третьего лица, от первого, неважно, там будут свои ивенты, да, которые отвечают за управление. Давайте я перейду. Project Settings, Input, и здесь вы можете увидеть те кнопки, которые здесь настроены. И те значения, которые установлены для определенных кнопок. Так, и мы устанавливаем эту функцию на Update Animation. Мы после того, как проверяем нашего персонажа на валидность, да, мы достаем функцию hand. Она является pure-функцией. Как это сделать? Да, мы нажимаем на функцию и ставим галочку Pure. И значение отсюда мы записываем в нашу переменную Weigling, которую мы создавали для наших наклонов. Так. Ну в принципе мы рассмотрели эту логику. Также могу показать сейчас функцию aim of set, которая рассчитывается для конкретно от первого лица. Но она также подойдет и для третьего лица. Единственное, что здесь проигрывается aimof set вверх-вниз, да поскольку от первого лица мы поворачиваем полностью персонажа. И нам нужен aim offset только вверх-вниз давайте я сделаю это вот так чтобы проиграть все анимации здесь use change post ground locomotion да это сохраненная поза базового передвижения он не будет двигаться у нас с оружием он будет просто двигаться просто покажу функцию расчета а ему все так Функция расчета, переходим в Event Graph, Calculate set. Для того, чтобы рассчитать ему set, кстати, мы здесь можем дополнить и для третьего лица расчеты. Во-первых, нам понадобится переменная Pitch Input. Мы просто создаем флот переменную. И давайте пройдемся по логике. Мы берем персонажа и берем из него getControlRotation и также мы берем get actor rotation Делаем DeltaRotator и делаем Rinterp2. То есть мы делаем интерполяцию для ротации э, нашего персонажа. Current, то есть текущее значение, мы будем выставлять MakeRotator. И здесь мы будем подключать pitch PitchInput y-оси, у у а здесь показано, что это pitch. Если вы хотите также добавить по яв повороты, да, вы создаете также переменную промоуту-variable для яв оси. Здесь мы выставляем get world delta second и скорость интерполяции у меня стоит 10. Дальше мы делаем break и здесь по y-ку. Мы делаем Clamp Angle, чтобы ограничить э, наше передвижение да, от 90 до минус 90. И записываем переменную Pitch Input. Если вы также хотите сделать, чтобы он поворачивался влево-право, не только вверх-вниз, то вы также делаете Clamp Angle точно такой же. Но если вы хотите, чтобы он на 180 крутился, то, соответственно, э, здесь выставляете минус 180, 180. И записывайте в яв переменную, да, которую вы создадите здесь. Промокт вареба. И таким образом вы получите то, что ваш персонаж сможет делать наклоны. Давайте перейду. Вот мой aimofset. Единственное, что в aimofset у меня здесь неправильно названы оси здесь у нас я а здесь у нас питч и теперь когда мы давайте нажмем play сразу сделаю debug create player 1 да когда мы будем двигать мышкой вверх-вниз то у нас будет наклоняться и подниматься. на этом мы урок закончим если вам было полезно это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал если еще не подписаны ставьте комментарии есть чтобы вы хотели видеть также в уроках по анимации Возможно создание анимации, да? уроки также есть на канале, но возможно вы хотели бы увидеть что-то а, конкретное. И также а, думаю в дальнейшем мы немного продолжим эту тему а, с анимациями для оружия от первого лица. Поскольку эта тема а, не совсем раскрыта на просторах ютуба. На этом мы урок заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.